привет друзья срочное включение youtube официально объявил что начнет блокировать каналы крупных государственных российских сми уже недоступны каналы Россия 1 24 тнт нтв рт рбк первый канал и так далее ну такая вот свобода слова чем это грозит самому youtube я думаю вы прекрасно понимаете Скорее всего, вот-вот YouTube заблокируют. Причем делается это будет очень быстро. Директор Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина уже к этому призвала. Так как блокировать YouTube, заниматься его блокировкой будет Роскомнадзор, это будет не высокоточная спецблокировка по DPI. Скорее всего, может лечь половина сервисов Google. Вполне возможно, что даже загуглить что-либо без VPN не получится. В России уже недоступен Twitter и Facebook, а теперь из-за разжигания ненависти к россиянам под удар попала вообще вся компания Мета. Там прямым текстом заявили, что в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Я это комментировать даже не знаю как, Ну это какой-то пиздец. Они там начали переобуваться, дескать, это будет доступно только для жителей Украины, но суть это не меняет. На этом фоне Роскомнадзор дал пользователям Инстаграм два дня на перенос фотографий и видео в другие социальные сети, и доступ к Инстаграм планируют ограничить уже 14 марта. Поэтому мы призываем всех обзавестись VPN, а еще лучше парочкой. Нужно понимать, что после блокировки YouTube нагрузка на VPN, особенно бесплатный, будет очень большая. По этой причине рекомендую арендовать собственный виртуальный сервер, он же VPS, и поднять VPN там. В таком случае вы будете его единственным пользователем, и проблем со скоростью не будет. Инструкции, как это сделать, в интернете хватает на пока еще доступном YouTube. Также в описании я закину ссылочки на популярные бесплатные и платные VPN. Будем надеяться, это не последнее наше включение. На всякий случай подпишитесь на наши каналы в Телеграме и группу ВК, чтобы быстро узнавать все IT-новости. Новые ролики мы также будем грузить в группу ВКонтакте, поэтому ищите их там. Я с вами прощаюсь. На связи был Михаил Крошин. Вот так, вот такие дела. Посмотрим, что будет дальше.